На слово прораб запрещено опаловка класса 37 081 8b живите на доверии если вы не живете на доверии разводитесь я ничего не боюсь я от этой эмоции избавился 18 лет очень много переделок потому что заказчик не всегда сразу понимает сколько это стоит мешалка стоит а ты последний саморез попал какой это классика жанра вот такой кипиш у нас практически каждый день. У нас уже стоит бетонный насос, Паука не готова, как обычно. То есть одна час готова, вторая не. Мы наливаем постаменты под навес. Ничего не сделали? А уже бетон, да. Так всегда. Прямо 56 километров. Это видеоблог. привет, это видеоблог. Это видеоблог. Блок. Это видеоблог. Вот это видеоблог. это видеоблог. Это видеоблог. Это видеоблог. Глазук. Для оптимизации того, чтобы все мастера попадали на объект и не было простое фактически на каждом объекте, ну даже на каждом объекте у нас две системы. Первая это сейфы, которые на стену прибиваются с кодом и электронные замки. То есть здесь есть пароль, ты как бы вводишь код и он э, фиксируется, позволяя провернуть личинку. Прикольно. То есть в, в обычном формате он вон вращается, ты ничего не сделаешь естественно защита все это вы прекрасно знаете таблички у нас кстати по стране уже эти все таблички мы специальный исходник закинули все меняют логотип специально для того чтобы у всех это висело у нас висят везде вот здесь она за бумажкой а, значит здесь у нас там чё кому надо каждый project менеджер должен внедрять какие-то свои темы то есть ну каждый так знаешь мериться собой улучшает и то что приживается они, ну, то есть мы жестко внедряем. То есть приехал к нам Самара электрик, который у нас работает. Говорит, я вот хочу, чтобы не было э, скотча на соединениях гофры. Все, мы таки, все, запрещено. Все, теперь у нас не будет изоленты на гофре. Вот, ну пойдемте дальше. Здесь сейчас красятся потолки, выводятся, То есть здесь дом топило, тут, в общем, переделаем, можно так сказать. А дальше вот здесь можно посмотреть направо сейчас. Я включу свет. Здесь мастера базируются. Ну конечно, мы отстаем Нет, от вас. вас. Откуда, кстати, откуда ты знаешь, как у нас? Ты же понимаешь, у нас такие же штыки есть. Ну, и даже не у всех, поверьте, некоторых из Здесь, в общем, здесь работают два маляра. Здесь нет инструмента другого там, других людей. Все, что вы увидите, это именно в собственности их. Мы не покупаем инструмент сами. То есть все бригады... У тебя вообще есть парк инструментов лично? Лично да, у меня да. есть, но это что-то специфическое... Не, нет, я имею в виду, ну вот ты не раздаешь, не тяжелый инструмент. Тяжелый, вот только... Или, тяж... например, ну там те же самые покрасочники. Нет, там, нет, там. Нет, тяжелый, нет, нет, нет, нет. нет, Нет, нет. У меня только отбойники, которые раз там в год понадобятся и все. А у ребят ходули, то есть все, что здесь есть, я уже говорил, это все только эти люди. Занимаются они этим полтора года? Можно я промолчу, я понравится хочу, я ничего не боюсь, я от этой эмоции избавился 18 лет, как в армию пошел. Вот Бля! так и бывает на стройке, вот это настоящая реальная стройка. Здравствуйте. Здравствуйте! Что я ты меня делал, снимаешь? Если я это где-то увижу? А вдруг ты меня специально а снимаешь? Первый день прошел удачно, 10 человек сгорело. Заживо! Не, братан, вечер? Ну мы все в очках. День-ночь, день-ночь, уехал сын, привет, дочь. Короче, так часто бывает, когда уже все, беленая мешалка стоит, а ты закрываешь последний саморез, попал. то классика жанра. палубка напряглась, но держит. Короче, больше. Мы так подумали и решили, почему бы нам не снимать видеоблог про свою жизнь. Мы это уже пытались сделать лет пять, наверное, назад. И что-то я по глупости создал лайв канал. И, в общем-то, он даже немножко зашел, но я забил. А мы, в принципе, каждый день проживаем вот подобную жизнь. И, наверное, об этом иногда у нас будут выходить выпуски. Курить вредно, но, короче, что делать? Спортива Тростройка, вот. Москва, соберешь, 20 человек, это очень много. В Сочи лучший автомобиль, это кроссовер какой-нибудь. Анвар, это наш Red Project, то есть у нас нет прорабов, у нас слово прораб запрещено. Вот, поэтому вот человек, который отвечает за этот объект, организовывает все, этот объект за ним закреплен. Снимается, она хорошо защищает и легко удаляется. На, на предпоследнем объекте, где мы будем, вот там уже протектопил вот этот, ему уже а, два года и он снимается также абсолютно. Мы собираемся ехать в Сочи, но нам нужно установить дверь перед этим, короче, поэтому можем в низком старте дверь устанавливать. Я тоже уже устал. Тот край да, да. заносим сюда, да, правильно? Вы что, департамент? Пацаны, мысль на с вами, короче. Пацаны, с вами. Иди нахер. 1.02 вроде. Только вы сразу не бросайте. Низ на нас толкните. Низ. Сейчас мы вам просто приотпустить надо. Одно из лучших наших от. Ну, короче, вы поняли, в общем, я. После бани я пошел в бассейн. Отлично. отлично это когда ты сел и приехал просто сразу и не надо за рулем ехать вообще не надо живите на доверии, если вы не живете на доверии, разводитесь здорово у тебя что-то прилипло сначала мы режем лучок Потом бах, понял, и он порезанный должен быть, ты понял? Монтаж. А теперь идет помидорка. Понял? Потом бах и помидорка порезанная. Все, смотри, монтаж делаешь. А, братан, Что это? Откуда этот голос? Не могу сказать, что я проф питончик. Нет, но я как раз таки из этих мастеров универсалов, которые берутся за все. Прошел прием бетона. Да я охерел, я думал, другим хочешь поклевать бетоном. Я там аляр, я не бетончик. Не, а так что в целом офигенно получилось, опалубка жесткая. Опалубка класса 370818Б И мы. Серьезная преграда. Слышишь, 25, если я это где-то увижу. Мне 25, я не жена. Мама что об этом думает? Мама что об этом думает? Да. Нормально мама мама думает, сказала что бы, что она по этому поводу думает. Какая нужна невестка, давайте сразу. Мне не нужна в смысле, я кайфую, мне все устраивает. а ты кайфуешь. Иди, снимай там. В Армане? Сочи, Сочи, тепло. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. <связи> а нравится построил <связи> <связи> Да, у меня сама <связи> Новая компания у ну, нас. У нас сегодня прям полноценная экскурсия. В каком-то подпольном здании здесь сейчас и это происходит. Вообще сейчас мы находимся по новому названию, где-то три месяца назад переименовали и отделили вообще от Адлера. Мы находимся в город Сириус. А сделано это для того, чтобы можно было закачивать сюда кучу-кучу бабла. Прям напрямую с Кремля. Либо 74, либо 76. Это текущих проектов. каких то эконом вариантов у нас нет. Это в основном с нуля или реставрации? Нуля? Очень много переделок, потому что заказчик не всегда сразу понимает, сколько это стоит, но в итоге он получает опыт. По-нашему это получил морковку и уже приходит непосредственно к нам. Самый секрет, я бы так сказал, вообще, политики нашей компании это максимальная открытость и прозрачность наш заказчик всегда знает сколько мы зарабатываем мы это показываем и прям даже акцентируем на этом его внимание также все материалы покупающиеся в нашей компании для его объекта сканируются с qr-кодов и естественно он понимает что все данные идут с фнс что дает ему гарантию о том что все честно Едет в квартиру, у него будет и одежда, там ну халаты, тапочки, арбузы, чай, там все. То есть там, там люди. Да. И завтра, грубо говоря, на следующий день приезжает заказчик. Вон цветы стоят. Как вы это сняли. Слушай, у нас есть видео, где мы прошили жилой комплекс. У нас 5 квартир, и вот так по всем полностью есть. Есть один секрет, я тебе расскажу, как его снять. Легко. Тяжело. Нормально все. Отлично. Видео не является, короче, доказательством Нет, это, судов. Это суде, братан. Видео не считается доказательством. Смотри, ты закрываешь сейчас оба, оба, оба этих самых микрофонов. Да, вышли как раз. Я говорю, GoPro ты мне должен. Да? Красный, как это... Как рак с казана. Привет, Гусь. Подписывайтесь на наш канал. Да, братуха? Да, братан, уже скупались, уже позагорались. Братан, ну, все по кайфу, братан. Как всегда, все пока соберешь, 20 человек это очень много. Кто говорит, что на стройке нельзя зарабатывать деньги? Посмотрите, куда я не приезжаю, все нормальные пацаны ездят на БМВ, и Mercedes. Большое заблуждение о том, что все строители нищие. Большое заблуждение. Причем это во всех регионах, где я был. В очень многих. И кто пишет, что по 200 рублей продавать, только можно. Ну да, да, -да вот регион здесь все так четенько. Причем регион Сочи. Работает с Кавказом. Кто понимает, тот понимает. Несмотря на маникюр, педикюр, работал в банке, она таскает ведра. А уже <смех> все, все, все, все. <смех> привакай, привакай. <смех> Экстра повар. Поддержит. Держай, <смех> держай, на начнись, держай. <смех> <смех> Взять этот поднос на поднос, выложить. Вот. его Смотри это! У меня сейчас Женя просто. Вроде бы на лайте бомбанул. Сейчас, я Ну я просто, я уже в ледяной воде полчаса отхожу. Так раскумарила, у меня такие вертолеты. Женя, обойдет. Некоторые люди не понимают, что такое баня. Добная музыка играет. Мы не сможем никуда все равно это ставить. Вот такой замок, тут мощные анкера. И э, здесь лежит пультик отворот. Таким образом, ты всегда.. А, он непромокаем. Да. Это, это мини-сейф внутри. Это да? мини-сейф. Да. да. Денис приедет, покажет, как он открывается. Очень классная вещь. То есть там прям 5 анкеров, которые не сломаешь. Здесь брони накладки. То есть, ну, можно, конечно, утащить, но пока ты его будешь тащить, ну в этом доме заказчику уничтожили алюминиевые дорогие раздвижки бетоном, там всем-всем-всем подряд. И заказчик увидел у нас в инстаграм вот этот протектопил. Алло, придите, спасите окна. Мы пришли и забрали дом. Во-первых, то, что этот каркас, его сварили, он его повело, его начали доваривать, укреплять. А потом этот каркас а. заложили весь блоком, и соответственно этот блок, ты его не штукатуришь, ничего, каркас рвет этот блок. А мы увидим внутри. В итоге мы перешли все на виброподвесы, и все плавающие стены пришлось делать. Начали бурить скважину, оказалось здесь порода ужасная. И короче, 8 рублей метр придется да. платить. Вот это есть везде. Ну я в принципе показал, угу. исходники есть в чате. Все берут, там прям ЕПС, можно логотипчики менять, цвета менять под свой бренд, пользоваться, применять. И самое кажется, что это применяет. Электрика вся была в оранжевой гопли, в черной гопли. Поэтому мы полностью всю электрику убрали. Сделали все Чуть -чуть. Не, как, мы не будем чисел... и вот <дир>. представь <Раслекс> вот это окно да но оно стоит ну там сколько ну 600 так. да. а таких тут 5 и они все в бетоне есть видео где Денис вот там эксперименты проводит, Че берет бетон вы даже к газоблоку чтобы такие такие Ну понятно зачем вы тоже деньги не жалеете заказчика тех но перед ним сейчас построили шатер, это концертный зал и заезд то есть это прямо огонь. Вот здесь мне предлагали работу, там где написано Сбербанк большой стеклянный шатер и такой маленький аквапарк с песчаным пляжем, и здесь вот полностью деревяшка, и даже бурятский вот эти вот китайский, японский, вот желтый домик, он в нем очень круто смотрится, такой вот в таком стиле. Ванька сейчас спит, у Темы свадьба скоро уже. Сочи, Красная Поляна, казино, свадьба, короче, все как надо. Не знаю, чем закончится это все, поездка наша. Это видеоблог. Дают и так, типа, пусть все пройдет и так. Эх, прям вообще, в рабочке нормально. Да я не в рабочке. Рабочек. Сейчас приедет, приедет, все, такси. Банда жениха уже готова. Подоблицы. Миш, куда надо нажимать? На новый. И На Что новый. произойдет? Я сейчас оплачу, накину. Да я оплачу, не не не. Орешки считай. Не не, орешки не надо считать. Мы их уже. Мы собирали тут, короче, полдня. Мне много теактивированы. Давайте я да? да. ну. да. да? да, да, да, Давай, Тоже не Вы же не видели такое? Нет. Да, по-братски. Я буду Смотрите. Он просто руки не мыл с утра. Обалдеть. Обалдеть. Я в, я в шоке, я первый а, раз все, вижу. Короче, а, мы на камеру сняли да. Короче. Да. А еще раз покажи, как на ноготь нажать, я буду нажимать Бук, всегда. Так. Раз, два. Все. Вот так, все. Все, все ясно. <смех> Ваня подарит. сказал, я, говорит, мне говорит, Саня, сам Саня армавир Сам подарит. Саня, весь этот момент, там есть, тут а, в Сочи появляется. Нет. Заботливый, раз, нежный, два, умный, три, предприимчивый, четыре, коммуникальный, пять, самостоятельный, шесть, я смысле я не придумываюсь, чуть-чуть им тоже можно, Марин, а нет, свадьба изменяется, а кинай не будет, а бабки не проблема, кофе не проблема, бабки, только -то выдержишь? штануете, я точно говорю. Танцуй. танцуй, как пчела. Танцуй. На, танцуй. Я, я тетя Артема. такое это было видео это было видео с нашего отпуска где мы отдыхали нашей командой мы смешали несколько форматов и скорее всего мы продолжим пилить подобный контент с элементами влога с элементами мастер-класса ну и просто пиши в комментариях что ты по этому поводу думаешь если нравится ставь лайк не нравится пиши почему подписывайся на instagram до новых встреч